Всем привет! Сегодня мы будем готовить наггетсы, но не простые, из курицы, как все привыкли это делать, а из кабачков. Для наших нагетсов из кабачков нам потребуются кабачки 500 грамм, мука пшеничная 150 грамм, панировочные сухари 150 грамм, соль пол чайной ложки, 2 яйца, приправы, я использовала паприку и черный перец молотый и два зубчика чеснока. Режем и солим кабачки. Разбиваю яйца в миску. Чеснок натираем на мелкой терке и соединяем с панировочными сухарями. Также в панировочные сухари добавляем наши приправы. Сейчас обваливаем наши кабачки в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях со специями и обжариваем на сковороде. Добрый кабачок в новом исполнении готов! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!